Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с какой стороны вы приехали? Здравствуйте, мы приехали из Украины, не так уж далеко, всего 900 километров. Мы очень любим путешествовать с нашей семьей и уже второй год выбираем компанию «Евердом-21» в качестве аренда... арендуемой мне жильё и очень довольны как компанией, так и Ольгой, потому что нам очень нравится это жилье по нескольким параметрам. Во-первых, очень недалеко до моря. Во-вторых, просто удобные очень и красивые апартаменты. То есть, находятся две спальни, кухня. Для нашей семьи это как раз очень подходящее. Очень удобные, местонахождение. То есть, недалеко один супермаркет. Хотя мы всегда едем, закупаемся очень дешево. В супермаркете же нет. Тоже в 10 минутах буквально ездят сюда. Мы уже для себя приспособились. Знаем, здесь... Ну, это уже для нас стал второй дом. Слушайте, замечательно. Вообще спасибо вам большое. А вот вы знаете, я, ну, мне, я не могу не застрить внимание на вашей замечательной семье. Вы просто родители, бриллиантовые родители, замечательно. Это э, дети. Вот вы мне скажите, вам понравился отдых в Болгарии? Ну, Хорошо. понравился? Да. да. Это вы отдыхаете Виктория Резидент отеля. Солнечный берег, Виктория Резидент. Слушайте, ну мы очень рады, что вы уезжаете с хорошим настроением. И всегда рады вас видеть. И всегда с хорошим настроением приезжаете. И вообще здорово. Вы просто потрясающая, Замечательно, правда, семья. И вообще родители, я говорю, ну, с большой буквы. Это Спасибо. просто можно снимать и снимать прошлый, с поводом и без повода. В прошлом году мы забыли свои вещи, некоторые, и были удивлены, что приехали и их здесь застали. Вот мы думаем, чтобы еще остались здесь. А может вообще все свои вещи оставить? В следующем году мы планируем опять же сюда с детьми приехать, потому что действительно красиво, удобно и адекватная очень цена. Супер, спасибо вам большое, спасибо, спасибо, всегда вам рады, еще раз приезжайте, обязательно все ждем вас. Спасибо большое за добрые теплые слова в сторону компании нашей. Супер, спасибо.